Валентина Викторовна, добрый день. добрый день. Расскажите, пожалуйста, как вы узнали о юридической компании «Опора». Я в интернете нашла компанию, я уже начала искать, потому что долги стали меня уже мучить. Поэтому искала. Несколько компаний прошла. Остановилась на вашей. Ситуация у меня, наверное, как у всех сложная. Образовалась из-за того, что когда брала, карты у меня были. Я строила как раз тогда дом, свой и пользовалась тогда этими картами у меня две было этого альфа-банка я поначалу гасила долги а потом в девятнадцатом году это мне инвалидность когда дали у меня увеличились траты на лекарства на короче на здоровье и у меня возможность уменьшилась по погашение долга и я стала с одной карты перекидывать на другую. То есть долг не гасился, только закрывала с одной на другую. Ну и все, и не стало вообще возможности. Потом не на что было уже жить когда. И вот пришлось обратиться в компанию. Компания, в общем-то, я скажу, очень серьезная. Отношение людей к клиентам очень внимательное. Я, в целом я очень сильно довольна. Спасибо вам огромное. И я рекомендую компанию всем, кто ищет.